привет привет это новый цикл тренировок на все тело и тебе понадобится гантели или какой-нибудь любой другой утяжелитель тренировка будет вместе с разминкой и растяжкой поэтому тебе не нужно смотреть какие-то другие видео или готовиться заранее подготовь водичку и мы начинаем первое упражнение у нас бег на месте начинаем медленно и будем потихонечку ускоряться Разогреваем мышцы, разгоняем кровь по телу. Немножечко поднимаем сердечный ритм. Готовимся к более интенсивной работе. Дышим глубоко, медленно. Вдох носом, выдох ртом. Ну или просто дышим носом. Чем глубже у тебя вдох, тем дольше у тебя не будет сбиваться дыхание. Подключаем движение плечами и немножечко ускоряемся. Бежим мягко, не топаем. Если тебе нельзя бегать, если тебе не позволяют колени или какие-то другие обстоятельства, ты просто шагаешь, шагаешь на месте тоже довольно быстро. Блин, нос чухается. Ай. И дышим. Закончили. И у нас тюремное приседание. Мы э, кладем руки за голову, приседаем и сводим колено с локтем. Восемь. Девять. Десять. И третье упражнение. Альпинист. Мы стоим в планку. Здесь следи за тем, чтобы ты не была сильно поднята, не была сильно опущена. В ровную планку. И мы подтягиваем колено к локтю. И делаем то же самое противоположной ногой. Готовы? Работаем. Один. Два. Три. Четыре пять шесть семь восемь девять десять закончили и продолжаем бежать уже бежим немножко интенсивнее во время бега можно поразминать кисти и Дышим, стараемся, чтобы у нас дыхание не сбивалось. Разминаем локти, продолжаем бежать в обратную сторону. И еще раз на себя. И от себя закончили. Приседания. Один. Три. Четыре. Пять. Семь. Восемь. Девять. Десять. И у нас альпинист. Готовы? Работаем. Один. Два. Не спешим. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Закончили. И мы снова бежим. Можно немножечко ускориться. Уже должно было вам стать тепло. Мне уже тепло. Ускоряемся еще чуть-чуть. Закончили приседание. Скручиваем корпус. По максимуму. Три. Четыре. Пять. Шесть. Локти стараемся держать в стороны. Не сводим их вперед. Восемь. Десять. И у нас еще раз альпинист. Стали в упор лежа. И погнали. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Закончили. И переходим, собственно, к тренировочке. Первое упражнение у нас наклоны на одной ноге. Мы поднимаем одну ногу в воздух, носок и колено смотрит четко вперед, не развернуто в сторону, не завернуто вовнутрь. Четко вперед, следи за этим моментом. И мы наклоняемся максимально низко, насколько нам позволяет растяжка и наша стабилизация. И возвращаемся обратно. Колено опорной ноги немножко сгибается, насколько ему нужно. И возвращаемся обратно. Если ты продвинутая и уже давно тренируешься, ты можешь взять в руки гантели и делать то же самое с гантелями. Если у тебя одна тяжелая гантеля, ты можешь держать ее в руках вот так и делать то же самое с гантелей. Мы делаем это без веса, если мы новички. Готовы? Работаем по 12 раз на каждую ногу. Погнали. Один. Не спешим никуда. Два. Старайся делать в моем темпе. Три. Чем быстрее ты это делаешь, четыре, тем больше ты используешь импульс. Пять. И тем меньше нагружаются твои стабилизаторы. Шесть. Семь. Восемь. Девять. 10, 11, 12. И мы меняем ногу и продолжаем. 1, 2. Если тебе тяжело, 3. Ты можешь после каждого упражнения ставить, то есть после каждого подхода, 4. Ставить ногу на пол. Но старайся этого не делать. 5. 6. сейчас очень много мышц 7 работает на то чтобы держать тебя 8 в ровном положении чтобы ты не падала 9 10 это мышцы стабилизаторы стопы 11 стабилизаторы колена 12 закончили и второе упражнение приседания с прыжком мы приседаем и отсюда выпрыгиваем вверх, приседаем обратно. Замираем буквально на секунду и выпрыгиваем обратно. Если тебе нельзя прыгать, если у тебя травмы коленей, артрит, артроз, грыжи или какие-то твои противопоказания, ты выталкиваешь себя на носочки, но не подпрыгиваешь. То есть ты приседаешь и выталкиваешь себя на носочки, как будто бы ты хочешь выпрыгнуть, но ты не выпрыгиваешь. То есть ты вытолкнула себя и опустилась обратно, вытолкнула, опустилась обратно, старайся держать стабилизацию. Видела меня потянула вперед, старайся, чтобы тебя не тянуло вперед, чтобы ты не падала. Итак, готовы? Десять раз. Погнали. Один, замерли, прыгаем. Два, прыгаем. Три, четыре. Если тебя нельзя прыгать, пять. 6, 7, 8, прыгаем, 9, еще раз, 10, закончили, буквально пару секунд отдыхаем, пьем воду, кому нужно, пить во время тренировки можно, нужно, и мы продолжаем наклоны на одной ноге, Теперь мы будем делать эту пару упражнений без перерыва между ними. Готовы? Работаем. Не спешим. Следи за тем, чтобы колено не заваливалось вовнутрь. Четыре. Прям можешь смотреть на него. Пять. Шесть. Семь, восемь. Чем ниже ты опускаешься, тем сложнее. Девять, десять, одиннадцать. Что-то я падать начала. Двенадцать. Закончили, поменяли ногу и продолжаем. Один, два. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Закончили. И у нас приседания с прыжком. Кто не может прыгать, не прыгает. Остальные прыгают. И мы начинаем. Один. Два. Три. Мы замираем после каждого прыжка. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. 10. Закончили. Отдыхаем. Сейчас еще один раз повторим. Немножко сбивается дыхание от прыжочков. Стараемся его восстановить. Глубокий вдох. Медленный выдох. И мы продолжаем. Наклоны на одной ноге. Погнали. Один.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 12. Меняем ногу. Тебя в этом упражнении могут любить э, любить, болеть. Абсолютно разные мышцы. Работаем. Один. Может болеть задняя поверхность бедра. 2. Могут болеть мышцы стопы. 3. Могут болеть мышцы икры. 4. Вот те мышцы, которые ты чувствуешь, 5. Они у тебя самые слабые. 6. И поэтому их ты чувствуешь первыми. 7. 8. Так как работают все мышцы ноги. 9. 10. Часть на движение, остальные на стабилизацию. 11. 12. Закончили. И у нас приседание с прыжком. Готово. Погнали. Один, два. Прыгаем мягко. Три, четыре, пять. У тебя не должно быть топота. Шесть, семь, восемь. Удара по коленям. Девять, десять. Закончили. Отдыхаем. Восстанавливаем дыхание. Мы берем гантели или любое другое сопротивление, которое у тебя есть. Никаких отмазок, бери бутылки с водой, бери гирю, бери большую гантель, бери большую бутыль с водой. В общем, что у тебя есть, то и бери. И первое упражнение у нас: тяга, и жим. Короче, не знаю, как это назвать, просто буду показывать. Ноги чуть шире плеч, слегка развернуты в сторону носки. Мы держим гантели перед собой. Опускаемся вниз, то есть мы одновременно наклоняемся за счет движения в бедре и приседаем. То есть мы не наклоняемся в спине, мы наклоняемся, двигаясь в бедре, как Барби, помните, могла наклоняться только в бедре, так и мы. Наклоняемся, опускаемся практически до касания гантелями пола, голову не запрокидываем от макушки до копчика, прямая линия. Встаем, поднимаем руки вверх и выжимаем. Повторяем это еще раз. Здесь важный момент. Мы не перепрогибаем поясницу. То есть не надо делать вот так. Потому что многие девушки, они боятся округлить поясницу, поэтому они ее перепрогибают. Это дает очень большую нагрузку на мышцы. Не надо этого делать. Стараемся держать спину ровно. То есть бедро под ребром, под плечом. Мы наклоняемся. То есть мы не наклоняемся вот так. Мы наклоняемся вот так. Надеюсь, Разница понятна, но вы почувствуете, если у вас болит поясница, значит, вы делаете неправильно. Таких мы делаем. 20 повторений. Готовы? Погнали. 2. Три. 4. Немножечко ускоримся. 5. Вы уже поняли движение. 6. А кто со мной давно, всем вы это хорошо знаете, это одно из моих любимых упражнений. Восемь, девять, потому что работает мышцы всего тела. Десять, одиннадцать. Двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. 18, 19, 20. Закончили. Следующее упражнение. Махи мы стоим точно так же. Держим гантели в руках. И мы машем ими перед собой. И возвращаемся обратно. Наклоняемся. Мы опять же мы не наклоняемся вот так вот в спине. Мы наклоняемся за счет движения в бедрах. И выталкиваем себя вперед ягодицами. То есть мы ушли вниз и вытолкнули себя вперед. Попой. 20 повторений. Готовы? Погнали. Два. Три. Четыре. Пять. Лучше не делать это перед окном. Шесть. Семь. Или перед зеркалом. Восемь. Девять. У меня однажды десять. Вес улетел. Одиннадцать. Двенадцать. 14 Четырнадцать. 15 16 17 18 19 20 закончили и последнее упражнение круга ноги на ширине плеч параллельно носки колени смотрят вперед гантели а вдоль тела мы наклоняемся опять же Движение идет в тазобедренном суставе и в коленном. То есть мы не наклоняемся в спине, мы не перепрогибаемся. Вот так вот красиво. Спина ровная, мы наклоняемся. Отсюда мы подтягиваем гантели к животу. Локти уходят четко назад, не в стороны. Четко назад сводим лопатки. Опускаем обратно и выпрямляемся. Таких мы делаем 15 повторений. Готовы? Работаем. Голову не запрокидываем. Два. Спину не перепрогибаем. Три. Четыре. Наклоняемся ровно настолько, насколько нам позволяет растяжка. Пять. Шесть. Семь, восемь, не спешим, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. 15. Закончили. Пару секунд отдыхаем. Пьем воду, кому нужно. И продолжаем. Если тебе нужно больше отдыха, жми паузу, но старайся отдыхать не больше минуты. Ну, я рекомендую не отдыхать. И мы продолжаем. У нас, напоминаю, движение тяга и жим. Готовы? Погнали. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Десять, одиннадцать, тринадцать, четырнадцать. Помним про спину. Пятнадцать. Живот держим поджатым. Шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Закончили. И у нас махи. Напоминаю, мы машем вперед и обратно. Спина ровная, голову не запрокидываем. Готовы? Погнали. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать. Закончили. И у нас двойная тяга. Напоминаю, ноги на ширине плеч, носки и колени смотрят вперед. Мы наклоняемся, тянем, опускаем и возвращаемся обратно в спину. Не перепрогибаем. Вот такого быть не должно. Готовы? Погнали. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь, девять, десять, двенадцать, тринадцать, пятнадцать. Закончили. Отдыхаем буквально пару секунд. Если тебе нужно больше отдыха, жми на паузу. А если нет, то мы продолжаем. У нас третий круг. Работаем. Напоминаю движение. Опускаемся и выжимаем вверх. Готово. Погнали. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть, семь, восемь, десять, одиннадцать, двенадцать, четырнадцать, шестнадцать. Восемнадцать. Двадцать. Закончили. У нас махи, напоминаю. Машем вперед. Голову не запрокидываем. Спина прямая. Готовы? Работаем. Выталкиваем себя ягодицами. Два. Четыре. Пять. Шесть. Восемь. Девять, десять, одиннадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Закончили. И последнее упражнение. Двойная тяга. Напоминаю, ноги параллельно наклоняемся. Подтягиваем локти назад, лопатки свели. Возвращаем, выпрямляемся. Готово? Работаем. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь, восемь, девять, десять, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Закончили.